Всех приветствую на канале Техорбита и в преддверии Дня космонавтики 12 апреля печатаем разборную модель ракеты Восток-1, на которой летал Юрий Гагарин. 12 апреля 1961 года. В Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Разборная модель ракеты состоит из 15 элементов. Я их распечатал и, как видите, даже еще пока не убирал поддержки. По ним можно просмотреть, как печатались данные элементы. Практически все модели печатались на столе горизонтально. И одна, вот эта самая большая часть, высотой 23 сантиметра, печаталась вертикально. Как можете видеть, использовались древообразные поддержки. Вот эта модель выглядит очень хорошо. Жена мне даже говорит, не ломай, очень красиво. Сама поддержка внутри пустотелая. Сейчас я удалю поддержки и приступим к ее сборке. Вот эта самая большая часть ракеты печаталась, как я уже сказал, вертикально, с древовидной поддержкой. И для прилипания к столу использовалась подложка. Вот так вот легко у нас отделилась большая часть поддержки. И остальную поддержку мы также легко отделяем. Так что... На самой модели даже не остается следов. Ну, за исключением маленьких капелек, которые я сейчас механически удалю. Итак, с деталей убраны все поддержки и ракета собрана. Как она собирается разбирается, сейчас я вам покажу. Но перед этим давайте посмотрим коротенькую 3D-анимацию, как проходил весь полет. Сначала корабль стартует со своей стартовой площадки. Потом достигает открытого космоса. Первая ступень отрабатывает свой ресурс и отсоединяется от ракетоносителя. Следом отсоединяется носовой обтекатель. Далее отрабатывает свой ресурс вторая ступень. Также отсоединяется. Начинает работу двигатель третьей ступени. После выработки своего ресурса. Третья ступень отсоединяется от корабля. Далее какое-то время корабль продолжает самостоятельный полет. После этого от капсулы с человеком отстегивается последний модуль. И капсула входит в твердые слои атмосферы для последующей посадки. И точно так же, как в ролике отстегивались все ступени, то же самое можно продемонстрировать на данном макете. То есть первыми у нас отходят двигатели первой ступени. Следующим шагом у нас отстегивается обтекатель. Далее отходит вторая ступень. Позже отрабатывает и также отстегивается третья ступень. И остается у нас сам космический корабль «Восток». Это капсула, в которой находится человек. Это модуль жизнеобеспечения. И последним шагом отстегивается модуль жизнеобеспечения. И капсула с человеком уже входит в твердые слои атмосферы. Как раз в этой капсуле и находился Юрий Гагарин. Давайте теперь соберем ракету в обратном порядке. Теперь про саму модель. Модель получилась размером 38 сантиметров и весом 179,5 грамм. По тому, как она печаталась. Саму модель не я разрабатывал, она скачана с сайта Tengiverse. Ссылку я оставлю в описании. И автор этого макета расположил все детали, которые печатались в горизонтальном положении. Мне почему-то показалось то, что он уже их так расположил, как они должны печататься. Я не стал заморачиваться, выставлять их вертикально и стал печатать так, как они были представлены в горизонтальном положении. То есть, все печаталось вот так, как сейчас лежит. Только, естественно, отдельными модулями. И это, конечно, была большая ошибка. Потому что в тех местах, где были поддержки, остались вот такие вот неизгладимые следы. Даже можно их назвать косяками, а не следами. Так что пришлось мне все вот эти части и вторую ступень печатать вертикально с минимальным количеством поддержек. Некоторые вовсе без поддержек, как например вот эта вот деталь. Вот так вертикально замечательно печатается без поддержек. Такую модель ракеты вы можете распечатать как для себя, чтобы самому на нее любоваться. И также можно в преддверии грядущего дня космонавтики распечатать такую модель ракеты на заказ. То есть, заработать денежку. Так что, печатники, берите на вооружение. Ссылки на STL-файлы этого макета, как всегда, найдете в описании под видео. Также к STL-файлам я приложил скриншоты, чтобы вы понимали, под каким файлом находится какой модуль. А у меня на этом все. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте нажать на колокольчик. Всем пока!